Итак, привет народ! Сегодня я хочу рассказать про вот такие сетки. Это шедевр Икеи, их продают для складывания разных товаров. Фан В общем, для складывания разных вещей из ячеек состоит но они какие-то очень детские, поэтому отданы ребенку. Но если сетка от пола до потолка, почти что как ребенок может им пользоваться. Чтобы решить эту проблему, я приделал вот такую штуку. Сверху здесь есть такая петля. Дальше идет веревочка, а дальше идет вот такая конструкция. В конструкции состоит вот этот штырь, это анкер с резьбой 10 миллиметров на длину 300 миллиметров, то есть 30 сантиметров. В стену он заглублен примерно на 10 сантиметров. Гильза, которая закрывает болт, вот здесь болт начинается, уходит внутрь вот это гильза, трубка такая. Она на 15 сантиметрах распилена на две части. И между двумя частями, частями гильзы зажат вот этот вот ролик, блочок для веревок. Вот. А второй зажат между гайкой Руками все откручивается, вот, просто прижат гайкой. Что получилось? Анкерный болт такой продается в комплекте. Вот такие ролики продаются там же в магазинах крепежа или стройтоваров. Получилась конструкция, на которой держится сетка, и через два блока веревочка опускается. На третью железячку, которая тоже продается в магазинах крепежа. Вот этот пропил в ней сделан уже мною. И это единственная метал металлообработка. А, это вторая металлообработка. Первая была, когда я распиливал гизу и выпилил вот этот вот пропил в уголке как эта вся система работает кто-то наверное уже все понял но покажу в действии веревочка снимается с зацепа и опускается при этом нужная ячейка опускается до нужного уровня то есть самая высокая становится на уровне ребенка. Все остальное складывается на пол. Ну, здесь специально сложные такие вещи, которым это не помешает. И, соответственно, если потянуть за веревку, то вся конструкция вытягивается наверх. И на засыпе все это цепляется. Вот таким образом. Тут есть запас веревки. И ребенок все это самостоятельно может делать. Еще раз повторюсь. Все детали для этого дела продаются в магазинах. Перейти нужно только в двух местах. Распилить анкер, распилить гильзу анкера и сделать пропил вот в, этой, в этом уголке. И, соответственно, присверлить все это к стене. Делается быстро. Веревочка тут использована 3 мм. Она, в общем-то, как-то слишком натянутая. В следующий раз я бы использовал миллиметров пять мм в толщину. хотел покрасить вот эти в белый цвет чтобы они терялись на фоне потолка но как-то никто не замечает что там такое выглядит почти как, как заводская на этом все это был канал хандимада кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.